друзья. В эфире программа «Справедливость восторжествует» и у нас в гостях, как всегда, Юлия Вербицкая. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Мы сегодня выходим в другой день, но это ничего не меняет. У нас сегодня... Первая тема очень необычная, потому что она связана, как ни странно, с вашим покорным слугой. То есть со мной я стал, можно сказать, жертвой гласности. То есть на одном из православных сайтов, но ну, я могу его назвать «Зарьград», появилась очень такая неприятная статья по моему поводу, где меня, мягко говоря, облили грязью. И просто использовали факты недобросовестно, подтасовали их и преподнесли совершенно в другом ну, я знаю, что вы в курсе этого дела. Я хотел бы, чтобы вы дали какую-то юридическую оценку этому факту. Ну, на самом деле, конечно, мы можем отметить, что общество наше очень наэлектризовано, и иногда самое невинное заявление... Они влекут странную и чрезмерную реакцию. И, конечно, как адвокат, я проанализировала и статью, я проанализировала ваше высказывание. Никакого нарушения не то, что уголовного, а административного или гражданского законодательства в ваших словах, Евгении, нет. Но! А, учитывая, что страна у нас, как известно, большой гласности, которая становится все более гласной и гласной с каждым днем, а, у нас есть определенные группы, и а, это группы часто реакционные, которая на любое упоминание фамилии нашего президента а, или блогера-оппозиционера Навального м, реагируют ну, просто буквально как бык на красную тряпку. И а, вот эти вот высказывания и данная статья, я вас поздравляю, является свидетельством всем вашей популярности, которая растет. Вы уже стали участником обсуждения на федеральных СМИ. И как журналист дискуссионная позиция, она, конечно, неизбежна. А что касается вот некого такого желания, которое возникает у всех, судиться со СМИ и так далее, я бы не рекомендовала. Я рекомендовала бы ограничиться письмом о том, что статья искажает доводы и ваши слова, что они вырваны из контекста и не более, потому что в противном случае возникает эффект Барбара Стрейзен, когда, вы знаете, если нет, я расскажу любая неблаговидная, не очень хорошая информация, как только возникают действия обиженной стороны и попытки ее опровергнуть. Она цитируется неограниченное количество раз. Мне как бы в данном случае не кажется это необходимым. Поэтому эта и сторона вашей славы, известности. Я вас с этим поздравляю. А, наши программы и прочее, они абсолютно аполитичны. Они интересные, они касаются советов, различных рекомендаций, анализа а, тех событий, которые происходят, и ни о каких планах на убийство, угрозы и прочее, конечно же, речи нет. Но, безусловно, мы видим и следим за теми событиями, которые происходят в России. Вам, как жители Германии, думаю, очень интересно и показательно за этим наблюдать. Поэтому будем аккуратны, воздержаны в словах, и в случае, если мы не нарушаем закон, никто и никак не имеет права угрожать. А хотите обсуждать, обсуждаете в конце концов каждый видит свое в этом что-то есть такое немножко я бы даже сказала по Фрейду. Да. Что... Я, я хочу сказать просто коротко резюмировать, что я с вами совершенно согласен, что судиться в России это просто бессмысленно, учитывая ангажированное суда. А вот что касается там упоминался некий Гарри Мурей, это гражданин. Австрии, насколько я знаю, вот у меня с моим коллегой появилось такое желание все-таки уже на международном уровне разобраться с ним, потому что он представляет организацию, которая занимается правами человека, но это не дает ему права нарушать мои права. Но мы это отставим в сторону. Но было очень интересно, это для меня, так сказать, первый опыт такого, не то, что упоминали, упоминали меня уже много раз, но вот именно такой в негативном таком контексте, и действительно, когда слова вырваны из контекста и перевернуты. Но дело в том, что град уже славится такими вещами. Он, например, распространил фейк о Иване Урганте, что Иван Ургант собирается за границу, совершенно, так сказать, высосанная с пальца информация и прочие вещи. Но у него есть свои сторонники, пусть смотрят Царьград. Теперь мы переходим ко второй теме. Она касается журналиста Владимира Познера. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу похвастаться, что я у него два раза брал интервью. То есть заочно, понятно, не лично. Но, тем не менее, я с ним знаком. Но вот я знаю, что он тоже попал в какую-то историю, вот связанную с тем, что он высказался по поводу того, что, например, Россия неправильно сделала выбор в пользу православия, нужно было и избирать католицизм и стал тоже объектом такой мощной критики. Вот что вы думаете об этом Кейсе? Первое, что я хотела бы спросить у вас, я бы хотела поинтересоваться, субъективное мнение, я уверена, будет интересно многим нашим слушателям. А какое у вас осталось впечатление вот от а, общения с Познером? А он по проявил себя как спикер, как лицо которого вы интервьюировали. Как? Опишите. А потом я скажу, а, как бы то, что я имею сказать хорошо а, но ну, как я уже сказал мы два раза два раза с ним беседовали это были совершенно разные интервью на разные темы а, общее впечатление очень благоприятное мне понравилось что он держался ну не то что на равных но во всяком случае он не показывал свое превосходство во всех отношениях то есть это не было такого снисхождения ну что там у вас единственное он мне в конце сказал давайте уже заканчивать я просто устал Ну, это такой ну, человеческий чисто фактор. А второй раз вообще был интересный случай, потому что, э, к сожалению, у меня, ну, вы знаете, что у журналистов есть такое понятие, как дедлайн, когда просто сроки горят, и мне нужно было срочно брать интервью, а это было связано с фильмом, который касался Германии, то есть это было очень привязано. И э, так получилось, что он только в этот день прилетел, и он сказал, что я вот сейчас э, только сошел с трапа самолета, и дайте мне буквально два часа, чтобы я доехал домой, а я всегда пришел, и я с вами поговорю. То есть, э, насколько человек понимает, нашу специфику и согласился в тот же день поговорить и опять же у него не было какого-то такого надменного отношения ко мне, чтобы я, то есть не ставил никогда на место, чтобы я я совершенно спокойно себя чувствовал, у меня не было какого-то страха, петета, знаешь, Познер, я, я не знаю, что сейчас я в обморок упаду, что вот я как-то уже за 25 лет, извините, уже как-то поднатарел и у меня были э, такого количества либра люди, и Владимир Молчанов, и я даже брал интервью Чингиза Эдматова, который приезжал в Германию. То есть у меня есть в моем арсенале такие фигуры значительные. Но Поздр мне понравился вот именно такой вот демократичностью. Еще что мне хотелось обратить внимание, что он не, не, не, не рисовался, не, не, не пытался показаться лучше. Он был очень естественным и очень таким, я бы даже сказал, домашним. То есть у нас был такой доверительный разговор без вот каких-то вот таких вот вещей. Хотя, например, Первый раз была острая тема, там как раз был грузинский конфликт, и тоже были вопросы такие не очень, может быть, приятные. Но, тем не менее, он с достоинством это все отстоял. Теперь мне интересно ваше мнение. Вы знаете, я Познеру на самом деле глубоко симпатизирую, он мне кажется очень интеллигентным, умным человеком, очень взвешенным. И когда меня попросили, том, что он сказал, также, возможно, его слова были где-то вырваны из контекста, и он сразу попал, как и вы, его части, под каток травли. Начали говорить, что он оскорбил чувство верующих и несколько радиостанций и каналов, в том числе федеральных, попросили меня высказаться на этот счет. И, разумеется, я обратила внимание общества на то, что никакого оскорбления чувств верующих, высказываний Владимира Познера априори нет. Есть его позиция, есть его точка зрения, которая может кому-то нравиться, может нет, с которой можно не соглашаться, которая, конечно, немножко такая она, знаете, ну, во-первых, она не новая, это не он первый высказал эту мысль, она периодически обсуждается, происходят различные сравнения, говорят, что действительно вот, протестантизм который учит тому, что надо много работать и быть богатым, это богоугодное дело, сильно отличается и от католицизма, и от православия. И, конечно, исторический факт приводит, что в тот момент, когда Владимир выбирал религию, такое немножко легендарное событие, никакого католицизма, и тем более протестантизма, Лютер тогда еще не родился, и никто тезисы никуда не прибивал, просто не было. Поэтому говорить «да», но, наверное, все-таки чуть-чуть тоньше, чуть-чуть деликатнее, особенно в нашем наэлектризованном обществе, потому что ты что-то скажешь, вы на себе это ощутили, сразу начинают такое вот гудение, гадюки начинают шипеть и, и рассматривать под, лю, под лупой, что же в ваших словах могло все-таки кого-то оскорбить. Поэтому мы уважаем все религии, и ислам, и иудаизм, и православие, и различные формы христианства, и буддизм, все имеет право на жизнь, на своих последователей, и это не те темы, где уместно сравнение. Ну, а во всем остальном, конечно, Владимир Познер, он блестящий журналист, и в очередной раз он стал таким, но ну, в этот раз немножко антигероем, и, конечно, с учетом его и положения, и возраста, мне хотелось бы, чтобы вот эта вольность, она не потревожила его, знаете ли, сверхмера, чтобы действительно не была инициирована какая-нибудь проверка следственными органами, потому что мы не должны бояться говорить, нельзя наказывать за идеи, их можно обсуждать, их можно м -м, выражать к ним мнение, но осуждать за них все таки Ох, я посоветую нашим слушателям перечитать воспоминания Надежды Мандельштан. Уверена, что очень много найдут, интересного в них. Хорошо. И последняя тема, которую я хотел бы затронуть, она совершенно не касается первых двух, но она не менее интересная. Она касается обысков в Среднеуральском монастыре. Это тема недавних, по-моему, вчера, или позавчера она была на всех новостных ресурсах. Вот о том, что произошли обыски в Среднеуральском монастыре. Я знаю, что вы в курсе дела. Расскажите, что же там такое произошло? Действительно в курсе, и а, я бы не делала скоропалительных выводов, что первая, вторая третья тема между собой не связаны. Объясню. А, история известны: есть некий а, монах Сергий, который, а, разругавшись абсолютно в вдрызг с епархией, а, начал позиционировать себя как некого очепенца и лидера а, религиозной общины. Против него было возбуждено уголовное дело, причем по довольно серьезным статьям, не связанным с несогласием церковью. И в рамках возбужденного уголовного дела, а там тяжкие преступления, я не буду их сейчас перечислять, но тяжкие, в рамках монастыря был произведен обыск, и половина электората, такого православного, они сказали, как же так, это же святое место. И мы должны понимать, что в России все-таки есть некое главенство закона уголовного, над теми уставами религиозных организаций, а я напомню, что Российская Федерация в первую очередь государство светское. У нас допускаются различные религии. И а, все а, внутренние правила, устойчивый кодекс религий они подчиняются основному закону Конституции, федеральным конституционным законам. По этой причине говорить о том, а уже пошла об этом речь, что монастырям надо представить а, а, там, огромные полномочия, что на территорию не может никто заходить и обыски делать, это очень лукавая мысль. Потому что, как мы знаем, со времен 13-14 века инквизиции в Испании, как только какой-то орган религиозный получает сумасшедшие полномочия, он рискует стать рассадником для тех лиц, у которых есть проблемы с уголовным законом. Поэтому церковные иерархии заняли очень последовательную позицию. Они говорят, что монастырь этот любой должен подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Если они заходят с обыском, если этот обыск происходит в рамках уголовного дела, они имеют право это делать. Поэтому закон нельзя нарушать никому, ни гражданам, ни мирянам, ни буддистам, ни иеромонахам, и схимникам. Поэтому, пожалуйста, давайте уголовный кодекс чтить. Мы будем достаточно аккуратны, и если кого-то будут обижать или критиковать несправедливо, мы с вами всегда готовы прийти на защиту. Правда? Ну что, да. Мы всегда готовы прийти на защиту. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу. И желаем всем прежде всего здоровья и встретимся в ближайшее время. Всего доброго, до свидания. До свидания.